красав майнкрафта мы сегодня мы, мы сегодня продолжаем проходить sky майнкрафта ну, в, в прошлых сериях мы скопали 387 блоков и, и построили загоны для животных и мы, мы получили бесконечную еду Потом мы дошли до второй фазы каменной, и построили мини-склад такой, и, ну, и, ну и печку, и ферму мелкую. Вот она это что за блок новый, а кальцит, кальцит, я уже про него и забыл, про кальцит. Ладно. Будем дальше как добывать этот блок. Один блок. Хоть про что я и говорил. Целых два зомби, это редко. С них могут выпасть шапки. Минус один. А нет, вообще даже ни шапки нету. Жалко. Ладно, пока что добуду роду. Чё так много? О! Вау, Аметист! Ой, вы знаете же, что я хочу сделать Конечно, знать. Я хочу сделать. Сейчас покажу. Одна месяка. Сделано, надо вторая. Уголек и железка. Подает. Так, дальше это просто так железо туда положу. Что просто так не, не было не горело И я сделаю подзорную трубу. Во. Я могу вдаль смотреть. Например, могу вы смотреть на грибочки, на свинюшку. Хотя, вот, смотрите, я, я самую даль. Вот. Дойду и. Хоп, как будто я прям у них стою. Это удобно. Могу так высматривать очень далеко, кто там стоит. Что за моб. О, кролик. Ну, мне кролики. Сколько? Это баг, что ли? Я не пойму. Простите, кролики, но мне вы не нужны. По-моему, блоки. Я этого раньше не видел, что они падали. Ладно, значит мне везет пока что. Диорит, диорит, а это что у меня выпало? А, опять кольцы и тыква. Дальше это это мета. Ладно, положу, положу все блоки в сундук. Все, что мне не нужно, я вот сюда ложу. Мне это не нужно. Ну, значит нет. Это нужно, это нет. Нет, нужно. Это не нужно. Дальше это и это. Это, это и это. А сольное мне все нужно. Думаю, мне не хватит сундуков. Это как... Они какие-то другие, эти сундуки. По-своему наз... названы. Ну а, ладно. Буду дальше добывать блок один. М -м о, вау, это какой... вау, -а, как будто он вонючий. Я знаю, что это следующая, какая будет следующая фаза. Снежная. Не знаю, нам сейчас дали снег. Ой, Пауки! Какой на свинюшек не надо? Кыш, кыш, кыш, кыш. А нитки? С них даже нитки не выпали. Какой? Жалко. все равно дальше буду стоял еще вот так подальше буду добывать блок который я вспомню то что могут еще и эти криперы падать мне на голову надо покушать надо покушать нужно покушать только сначала все нужные сложу Так, то, что он крепы бы здесь, кушает здесь. О. Так, остальное мне не нужно. Значит, нет, а сундуки мне нужны. Сюда поставлю сундук. Вот сюда поставлю сундуки. уже пять минут прошло. Ладно, нет, я все-таки буду подальше. с то буду добывать блока, то я не хочу. Про что я и говорил? Про что я и говорил? Какой нет? Нет, нет, нет, нет, нет. Я успел схватить все. Это хорошо, что у меня была вода. подумайся подумайся Главное крейпера не увидеть. Он где? Я надеюсь, он уже не взрывает меня. Какой? Нет. обратно моя тактика будет вот такой. Потому что так берешь, поднимаешь, конечно долго, но нормально так. Так. Главное, он не был прям рядом. Ушел. Какой нет, я даже не ожидал, я его даже не ударил. Блин. ой ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Назову, наверное, опасная фаза. Потому что криперы, зомби, пауки меня чуть еще не убили. Сы... Я так и понял. Какой хотя это даже и удобно, вот так берешь, все подышать надо. Оп, давай, вздыхай. Конечно семечка подопталили мы, но все-таки ничего, он не взорвал. Это хорошо. Тяжело было. Ну ладно, я надеюсь, ему такого больше не будет он мне нужен и булыжник тоже о, натарей на лайк из двух вообще ни одного не выпало ну ладно я уже поспать хочу ножницы кстати какой это день день второй второй день будет третий Ну, еще одну. Не просто так же. Оп. Дальше вот отберу. Дерево. Два. Потому что тут еще верстак нужен. И можно уже сделать кровать. наконец-то я думал я упаду и новая ачив ачивка спи моя радостью с ним я думал, я дойду до третьей фазы сегодня а не буду просто так копать с а, я а, -а, а я придумал что я буду делать если опять крепер я просто буду вот так сталкивать его не убивать. Ладно, буду пока что добывать. Главное, чтобы у меня не не все заново ну чтобы у меня все вещи не не сложились, не потерялись, вот так. Ладно, уже будем прощаться, всем, всем пока, с вами был Кристал, майнкрафта всем, пока, пока, пока.